Доброго времени суток! При консультации со мной вам необходимо будет подготовить блокнот и ручку, хороший интернет. Освободите час или полтора вашего времени для того, чтобы никто вас не отвлекал, никто вам не звонил, не заходил к вам в кабинет. Убедитесь, что у вас заряжен телефон, ноутбук, что у вас хороший доступ к Wi-Fi, что у вас заряжены наушники и у вас хорошо настроена камера для того, чтобы мы с вами друг друга видели. Будьте откровенны со мной и не бойтесь обнажить ваши старые раны, даже если вы о них уже забыли. И не бойтесь озвучивать мне ваши самые смелые мечты и цели, ведь именно к ним мы пойдем с вами и обязательно их достигнем. Итак, до встречи на консультации. Еще, пожалуйста, посмотрите видео, ссылочку я дам на него под этим видео, для того, чтобы вы понимали, как конкретно, я работаю. То есть чтобы вы немножко ознакомились с методологией то есть с чем в вас будет идти работа, это сэкономит нам время на консультации и позволит нам потратить наше с вами время конкретно только на решение ваших проблем. Благодарю вас за ваше внимание, до встречи.